Автор Сергей Мейморайзен. Спонсоры выпуска. Мои дорогие подписчики, вы лучшие. Ах, дивный мир будущего в 40-м тысячелетии. В нем столько добра, конечно. Вкусная еда из вашего вчерашнего колеи. Великодушные киборги из Куби Механикус, которые озрят вас великой милостью Мниссии, превратив перед этим глобатомированного сервитора. Ну или пустив на священные запчасти для слух бога машин. Космодессы, которые во имя Императора разорвут вас к чертям на части своими кермитовыми ручищами. А вот хаос, о, хаос и его дары, даже созерцание которых принесет вам лютейший звездец. Но в этом Арнал Карнавале... Возникает новый этап офигительных историй, в котором все снова начинает идти к очередной большой ельси. И будущая встреча сверхчеловеческих братушек, будь она неладна. Зная, как они могут бить друг другу рожи, что уж весь империум трясется и обливается кровью. Уж точно не вызывает большой радости. Ну что ж, посмотрим. Гримдарк, однако же. НЕ РОЗОВЫЕ ПОНЯШИ! Четвертая часть Ковчега признаменования под названием Форсайт повествует нам о продолжении поисков хаоситскими владыками воштором и Абадоном со стыдных частей легендарного Серебряного Ключа, который в собранном состоянии приведет отребье хаоса к обретению оружия чудовищной силы. Возможно, даже более могущественной и эффективной, чем планетарный уничтожитель Абадона или Чернокаменная крепость, которую Абадон уничтожил в ходе Кадианской кампании. Планы претендующего на место в пантеоне темных богов Паштора Аркифейна и Разрителя взаимодополняют друг друга. Пока что дополняют. Ведь хаос не постоянен воля темных богов изменчива. А Белокор и ему подобные, первые князья демонов, вряд ли оставят такое важное дело, как недопущение выскочки во штора к обретению статуса пятого темного божества. Каждый из них охочий до власти более чем другой. Чрезвычайно трудно даже такому как диспойлер удержать в едином кулаке тот сброд которым он таранил кэдианские врата. Поэтому могущественнейший из чемпионом Хаоса, неделимого слэш-четверки Пантеона, не имеет иного выбора, как развить реваншистский удар от Ока Ужаса и Осколков Кадии и до самой Святой Терри. Голова потерпевшего поражения Лорда Хаоса очень скоро слетает с плеч неудачника. И кому как не Обадону знать об этом? Ведь новый Таргус-Садоровек в случае неудачи появится очень быстро. Из-за всех перечисленных обстоятельств двое претендующих на владычество из чади зла не медлят в развитии успеха. Они осуществили первую часть плана, в завершении которого находится серебряный ключ. А именно, были построены десятки искусственных спейсхалков, космических скитальцев, представляющих собой сплав всевозможных обломков и частей разнообразных звездолетов, которые принадлежали к Сеносам, людям. Движимые мощью Хаоса и оскверненными механизмами, эти Левиафаны представляют столь серьезную угрозу любой планетарной системе, или планете или империуму в целом. Что на исследование и последующее уничтожение скидальцев отправляются целые ордена космодесанта. Так вот, Ваштор, обладая силой, которая и не снилась ни какому из трейдеров кузнецов Варпа или магосам Дарк Механикус, строит осквернителю флот из вот таких спейсхалков. Каждая громадина загружается демонами и хаоситами целыми армиями. А по готовности Space Hulk начинает движение к своему собственному пункту назначения, где находится одна из частей Серебряного Ключа, в незапамятные времена, расколотого на многие осколки. Важно добавить в копилку бэкграунда Скитальца то, что в истории Мира Молота Войны еще ни один хаос-лорд Космодессов хаоса или иной чемпион тьмы не имели возможности строить флотилию Спейс ведь даже простое обслуживание корабля на верфях демонических кузнец имеет внушительную оплату в виде рабов, ресурсов и того, что пожелает взять хозяин адской тех планеты. Но с переменным успехом хаотические ватаги таки добывают своим повелителям почти все части ключа. Но в том-то и загвоздка, что среди всех частей есть особо важное, и вот одна из таких важнейших частей, спрятана в пределах Дамоклого залива, того самого региона космоса, на который шел Дамокл в крестовый поход Империума, и где сложили свои головы множество космодесантников-лоялистов, включая и одного магистра ордена, наследников генетической линии примарха Коракс. Еще такие септы, как... Таун, Виорла и, конечно же, радикалы с крайне правым уклоном мятежной энклавы Форсайта располагаются все в том же он заливит. Именно последнее формирование Тау, Форсайты, находятся, выражаясь военной терминологией, на нуле. На самом переднем крае событий. Туда-то и прибывает объединенная мощь Ваштора и Абаддона но не спешит себя проявлять в полной мере. Тем временем, в Дамокловом заливе вовсю бушует новая война. На сей раз между Тау и Орками варбосса Наздрагги. По приказу Ваштора и Абадона ранее внедренные в одну из команд караула смерти альфа-легионеры, во главе принявшего личность лояльного библиария Трейтера, не выдавая своего присутствия, пребывают на место событий. В то время как Тау, зоркий взгляд, бился с орками на планете Драгонг, где командующий Тау подвергается психической атаке Охвардбоя, он же Вирдбой, он же Псайкер-орк, он же Чудило, который пытается этот орк сжечь своими силами тело и душу командующего Тау. Но Фарсайт выстыл. Победил орков и во время инцидента с Оквард Боем Чудилой испытал мощные, но мучительные видения, в которых Фарсайт, орудуя не своим вампирским клинком расцветный клинок, а огромным красным топорищем привет хор, весь забрызганный кровью ведет битву, стоя на груди тел и черепов. Зоркий взгляд почувствовал, что непременно должен возвратиться на планету, где он обрел Клинок Рассвета. Это все Псайкер Альфа-Легиона, наславший видение на Тау, руководствуясь приказаниями Ваштора. Когда Фарсайт опрокинул наступающие части орков на Насдракки, он вместе с оставшимся воинством стримглав направлялся к планете ставки варбосса Ноздрага Капитал. В той же звездной системе, где и находится та самая легендарная планета арта смолах где командующий когда-то обрел свой клинок рассвета. Варп-клинок. Согласно видениям из варпа, план по заполучению части ключа должен основываться на событиях, во время которых Форсайт, тот самый Ксеностау, когда-то завладевший на мертвой планете Артах Смолах демоническим клинком рассвета и защитными гексаграмматическими устройствами, включенными теперь в конструкции его доспеха, должен вернуться туда. Именно при таком развитии событий и найдется оставшаяся к часть ключа. Серебряный ключ... Манипулируя настоящими воинами Караула Смерти и командующим Форсайтом, Альфа ведут события к реализации планов Аркифейна Абадона. Серебряный ключ, серебряные ворота, темная воля из глубин кузницы душ, и то чудо технологий, суть которого была непонятна даже Императору. Это все события. Частью которых является Arcs of Omen, Book 4, Farside. Продолжение следует. Благодарю всех за внимание.